Если любишь, так люби Отдавайся без остатка Головой не крути Не люби других в приглядку Если взялся помогать Помогай во всем без тона если взялся защищать, будь стеною из бетона. Если детям ты отец, помогай им и в разводе. Если умный, молодец, то и умный будь не в роде. Если добрый, пожалей. Если сильный, будь сильнее. Слабых никогда не бей, будь внимательней, нежнее. Если щедрый, покупай для детей и для любимых. Никогда не предавай, никогда не будь скотиной. Если любишь, так люби. Лишь любовь, семи причина. Если ангел, то храни. Настоящим будь мужчиной.